Я думаю, что вы ознакомились с расписанием школы и увидели там некоторые изменения. В чем они заключаются? В следующем учебном году мы с коллегами сделали больший упор сделать на практику. Практика, практика, еще раз практика. У нас будет много клубных занятий, практических занятий и, конечно же, мистерий. Мистерий будет очень много. Все основные курсы, все основные базовые навыки, все основные базовые знания и мастерство вы берете из видеосеминаров, которые уже все отсняты и уже все вас ожидают в соответствующем разделе на сайте. Конечно же через собеседование, через правильный график, но вы имеете возможность и можете себе позволить в данном случае идти в том режиме, в котором вы считаете нужным. По крайней мере, не подстраиваясь, например, под, под мой темп, которым я давала занятия вот в этом году, он был в очень высоком темпе. И, конечно, это могло бы показаться тяжело тем, которым занимались со мной в течение всего этого года. Сейчас вам нет нужды э, гнать в общем, общем режиме, вы можете заниматься в том режиме, в котором надо. А для для компенсации личного общения, мы делаем м, практически непрекращающиеся нон-стопом клубные занятия, беседки, практические занятия, все мистерии. Обязательно смотрите их на сайте, выбирайте для себя нужные. Вот не стесняйтесь задавать вопросы, у нас работают коллеги, которые готовы вам по расписанию моментально давать все э, ответы на непонятные вопросы, чтобы вы правильно сформировали себе личное, индивидуальное расписание. В этом, собственно говоря, и смысл простроенного расписания именно таким образом. Индивидуальное обучение, которое вы сами себе сформируете с теми включениями в общий мистериальный поток, который вам нужен, даст вам большой эффект в течение следующего года, потому что он будет в контексте развития идеи, личной реальности, личной воли, личного, личной ответственности, личного участия в построении собственной реальности. Поэтому это также можно, можно, наше расписание можете оценить как ритуальное действие, которое будет вам помогать сформировать свою собственную реальность и таким способом тоже. А я в свою очередь в течение следующего учебного года продолжу проводить у вас мистерии по колу года, также будут будем работать вместе на э, теме магия в вопросах и ответах. Это у нас остается ежемесячное наше занятие. и с февраля месяца мы возобновляем работу по общей теории магии. Это не начало курса, это его продолжение. Все правила также будут прописаны на форуме. Первые пять уроков являются обязательными для того, чтобы попасть на этот курс. Они в свободном доступе открыты через форум. Пожалуйста, до февраля месяца освойте их Хорошо, чтобы наша работа с вами была плодотворная, и вы не плавали в простых терминах и в простых понятиях. Это нам нужно и для развития, и для учебы, и, конечно же, для нашей магии. Потому что делом мы занимаемся все вместе. Очень серьезным. И да, мы должны победить, потому что это наш мир. Нам тут жить.